Здравствуйте! Начинаем нашу очередную пресс-конференцию. Сегодня она посвящена культурному протесту в Белоруссии. Также день нашей пресс-конференции, который мы выбрали, он символический. Дело в том, что в ночь с 29 на 30 октября 37 года в подвалах Минской тюрьмы Квд были расстреляны и захоронены в Куропатах более 30 представителей белорусской интеллигенции. Сегодня в Митке по этому поводу пройдет акция. Также напоминаю, что у нас пресс-конференция переводится на английский язык. Вы можете внизу переключить себе дорожку на английский. Вопросы, пожалуйста, свои, те, которые вы хотите задать. Лучше всего, если вы будете писать их в чат, и для этого было бы очень хорошо, если бы вы смогли переименоваться на последующему формату имя, фамилия и медиа, которые вы представляете. Так нам будет проще понимать, э, от кого вопрос, э, и проще задать его спикерам. Спикеры нашей сегодняшней пресс-конференции это Зоя Белохвостик, народная актриса Беларуси и звезда Купаловского театра. Добрый день, Зоя. Добрый день. <связать> uh, да, uh, это Ольга Шпарага, философка, кандидатка философских наук, представитель основного состава Координационного совета. Добрый день, Ольга. Uh, и это Сергей Будкин, uh, журналист, продюсер uh, и один из лидеров фонда культурной солидарности. Добрый день, Сергей. Добрый день, Усима. Также с нами на связи должна была выйти Анна Северенец, но, к сожалению, у нее сейчас какие-то технические проблемы, и мы надеемся, что она к нам присоединится позже, но начнем мы, пожалуй, без нее. Ну и давайте начнем с короткого вступительного слова, перед тем, как пройдем к блоку вопросов и ответов. Зоя, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, про ситуацию с Тахаловским театром, что там произошло, какие репрессии, какие были дальнейшие действия труппы. Ну, такое вот, кратко начните, пожалуйста. Ну, справа с тем, что э, наша... Uh, так, наше звольнение и все, что сдарался с Купаловским, сегодня мы вольные купаловцы, зусим вольные без скала и двора. Uh, я напряжалась задолго до... Да, даже не у это еще была прадвыборчая кампания, когда наши артисты-купаловцы начали выказываться, после, когда Бабарека трапил краты, наш адмастерский керовник Миглай Пенигин подписал лист у его поддержку, и сразу же стали поступать такие потребования до нашего директора Павла Латушкыша, чтобы этих всех людей позволить безусловно он этого не работал. Ну, а когда уже произошла в этот жах, эта э, кривая война э, после 9 днём, э, первым, кто э, взвернулся до меня, это была моя дочка Валентина Гарцуева, сказала, мы должны не терпеть, худко придумать, мы не можем молчать. И тогда молодец наша записала первый зворот. И, После этого первых разворотов, где наши потребования были высказаны, э, так само до Павла Ладушки извернулись из Министерства, и не только, может быть, э, как у всех этих людей переписать и звольницы. Было ну, человек 20-15, я не памятаю, безумно он этого так само не заработал. И в тем, что звольнили его а уже наша поддержка была в Виады Теякаем, мы взвольнились все разом. И их с мы писали, а мы что каждый день, и людей поменьшило, у опошней наш сход было, мы разума быть, больше за 100, сегодня нас 63, и мы верьми счастливы, что нас 63, и что мы можем разом быть, не шторопить, нам верьми складано, мы натыкаемся на такие супротивы, на такие переследы. Но, Алеш, мы все равно счастливы, что мы вместе и что мы уже много сделали. Первое всего, самое главное, наверное, то, что мы сделали, это мы выпустили все-таки спектакль ⁇ Тудейшие ⁇ и каким мы хотели святковать наш час. Мы в его спектакль выпустили. Каждый день мы боялись, что нам не дадут это сделать, а лишь у нас затрымалось, мы их и записали, и навык показали завитавшим до нас сябрам, журналистам. Дякую Богу. Это самое главное. Мы за все время сутракаемся с теми, кто нас хочет видеть, мы играем концерты, и со студентами, и с журналистами. И это так осторожно, потому что нам треба быть на свободе, как пробить больше. И ну, мы пробили намагания, как нам дали, дали такую махчимость продавать билеты. Люди добрые нам пропонували свои помешкания, мы хотели играть тутейши хотели играть концерт и хотели играть, ну, у меня есть такий творческий вечер, где я рассказываю об своей театральной династии, якая, ну, там, от прадедуля моего иди. Ну, так как министерство культуры не дае нам свое добро, нам звери нам наши исправия зачиненные, ну, тому мы такие. Просто ходим и спеваем. Ой, сегодня мы безумовно, что самое главное, сегодня мы безумовно будем у куропатов. У куропатов нас будет, будет три человека, три купалки, а наши все остальные купалки, яны, ну, как бы, будут перехватить эту инициативу, когда закончится у Куропатов, у нас будет такие онлайн, где наша молодь будет читать успоминания, э, э, листы, д ⁇ их это будет, я уверен, очень интересно, и таким чином мы вспоминаем тех, кто для нас сегодня является нашей, ну, неведую, это э, наша голова, наш реквием, наша споведь, и то, что мы должны сделать то, что они ныне не успели забить. Спасибо большое, Зоя. Я бы хотел сразу обратиться ко всем журналистам, и кто хочет задать вопросы, вопросы к Зое Белохвостик, пожалуйста, сделайте это в ближайшее время, потому что Зоя с нами, к сожалению, может быть только до 15.30. Поэтому, если вы хотите задать какие-то вопросы насчет Купаловского театра, насчет трупы Купаловского театра э, «Зоя Белохвостик», пожалуйста, сделайте это в ближайшее время, чтобы вы могли их задать тоже в ближайшее время до того, как э, Зоя уйдет. Спасибо большое. Э, Ольга, э, э, что-то, да, какое-то вступительное слово от вас. Да, спасибо большое за приглашение. Я еще пока не делала исследования, что происходило в поле протеста. Это предварительно, там не назову все и вся. Но, конечно же, белорусский протест, он креативный, он умный, поскольку используют технологии. Ну и, как мы знаем, женский, да, женское лицо играет важную роль. И это все, формы этого креативного проекта высоко профессиональные, поскольку сейчас мы уже видим выставки современного искусства протестного за пределами Беларуси и в то же время массовый. И это видно, как эти формы профессионального искусства и массового сочетались. Каждый месяц мы видели новую конфигурацию. Напомню, в июне все началось с эволюции, с ареста картины Хаима Сутины. Сутина 28 -го года, Ева, вокруг, вокруг Евы образовалось движение. Художники мобилизовались, да? художники предлагали в ну, разных художники в разных сферах свой ответ на ситуацию с Евой мы помним, что Никиту Монича уволили за его стихотворение. В июле, когда объединился штаб, Антонина Слободчикова-художница мгновенно сделала новый символ, который стал символом объединенного штаба, да, сердечко, победа и э, э, общем, третьих символа. Э, в, в июле художники продолжали делать свои высказывания, художники в разных сферах, перформансы призывали к объединению. В самых разных форматах. В августе появились новые формы культурного протеста, которые были, конечно же, связаны с репрессиями, которые власти, с террором, которые власти развязали. Появился проект Культ Протест, где художники стали плакаты свои собирать, прекрасные, которые мы сейчас видим на, сценах, на мировой сцене современного искусства концерты у филармонии появились, которые потом стали распространяться в самых разных местах. Художники продолжали делать перформансы, музыканты записывали свои разные группы, записывали свои новые произведения. Была проведена акция у Палаца Мостатства, за которую Надя Саяпина, художница, получила 15 суток к ней домой пришли, вломились. Это было такое жесткое, очень жесткое поведение властей сигнал о том, что культурный протест замечен, культурный протест играет свою важную роль и власти принимают его во внимание. Однако все это продолжилось, и в сентябре мы увидели, как культурный протест вышел на улицы, мы увидели, какой креатив объединяет людей на уровне плакатов, с которыми люди выходили на марши, да, воскресные марши, женские марши. В октябре появилось тюремное искусство и высказывание на эту тему. И в октябре также появилось дворовое искусство, да, и эм, философы бы сказали, что это социальное воображение, наконец, охватило все общество, все, что делалось до этого, делалось не зря, да, про Купаловский театр мы услышали, конечно, это тоже огромный импульс э, и протестный импульс, и поиск форм выражения протеста в белорусском обществе. И я думаю, что все это связано и с ну, протестом, направленным на выражение критики, недовольства, несогласия что, с тем, что делают власти, но также на воображение другого общества, в котором мы хотим жить. В Новой Беларуси мы видим это по флагам, мы видим это по поиску все новых форм. И вот это на, наш протест, да, который э, креативный, умный и женский, он, я думаю, дальше будет менять формы, и это огромный импульс для, для нашего будущего и демократического будущего. Спасибо большое. Ну и хотел бы также крат, крат, краткое вступление услышать от Сергея Будкина, одного из лидеров фонда культурной солидарности. Сергей, можете, можете рассказать кратко про деятельность фонда или про ситуацию, которая привела к, к, к образованию этого фонда. Сколько у меня сейчас, Ну, пару хвилин, я ше там удокладним питаниями от журналистов. добро Наш фонд истнуе только три дня для такое ощущение, что ну, три года, потому что по делу вельми шмат, вельми шмат фактов, за какими требово работать, вельми шмат литерально крыкова в и тут что истотно, что истнуючие фонды, они не покрывают у всех потребов, и не могут справиться с ущими запросами, особенно для чего культуры, которым как бы, мало того, что ну, я не избавленный, я не позбавленный, в принципе, махчумости для самореализации, а в моей новой фриланс и артистов, да, которые не могут давать концерты и выступать, потому что ситуация такая. Отповедно тому, тут ну, разные формы поддержки вымагают, и мы как раз хотим это все наладить. Как uh, я, я сказал, три тыд не прошло, uh, тая допомога, якая может быть оказана 100% — это извольнение, потому что тут мы працуем прямо вот про стенку с байсолом и в эти выплатки покрываем. То есть, я намагаюсь сделать как бы это было худко, и все, кто, от, э, кто остались без працы за выказание своих поглядов, отрымали хотя бы эту выплату. Але, как сказал один из тех, кто ее отрымал, ну, как бы, э, а что мне дали работники? Да? То есть творчие люди, звучайноши, ну я яны сами у себя, бы сами у профессии, и что э, дали робить, они не ведут. Тому один скирунков уда помоги, вот просто зараз мы размогляем, пока не буду казать, бо э, это не факт. Э, с европейскими татарами, на кон того как они взяли на работу на стажировку, ну не неким формате, извольненных зорок оперы учурожных. Тому тут про мора, тут потребна юридическая психологическая поддержка и тому, что все это мы сейчас разбираем разом. Зараз есть сторонка сайта э, сайт и фонда, где есть две функции: по коль что докладные, по каких мы можем прорисовать, это то у вас заполнить заяву на извольнение, вас возьмите, она уходит в Байсол, и пропоновать свой худкий творчий проект, потому что как раз креатив, какие як проявили э, творческие люди подчас вот, этих протестов, варты захопления и варты поддержки, потому что я веду десятки ситуаций, когда просто творчим людям нема чего есть. К тому, колено будут являют свои проекты, и мы будем шукать способы э, их финансования. Мы сейчас набираем пул партнеров, потому что конкретно тут, бы, в тумбаче у меня не рожают гроши. Але каждый из вартых проектов и каждый из тех творцов, которые выказали публично свою позицию, потерпели. Мы готовы, готовы помочь Чии всеми силами, какие у нас есть. Я к конечно, скажу про некоторые выники деятельности, потому что я их просто не могу и не успеваю записывать, потому что ну, день проживает как месяц просто по насыщенности и всему. Все ведусь на полное пролист чего белорусской культуры. Яго подписали, там, больше за 1600 человек, он просто разлетелся по вселю, не у некоторых из тех, кто его подписал, были извольнены, и мы ему уже помогли. Так само тут вот сядет Зоя, я еще хочу раз за смелость, а, потому что, видая зворот 22 Дзеачеву Патринку Ультиматуму, начинался с яя слова, и как раз вот этот зворот он разошелся просто невероятно по всему интернету, и пайшла такая реакция, что ну, просто театрами люди стали как бы, заявлять свои потребования, э, бастовать, звольняться и так далее. Мы зараз вот працуем так само с теми, кто звольнился в эти дни. Э, и это на, натурально, э, давайте зараз нечто галовное скажу. Ну это медиаканалы, потому что на жаль, как бы не было вот э, некого канала, как там увидеть, что делает деятельность культуры и что в вынеку этого зима отбывается, потому что все было разрознено. Теперь можно э, хотя бы э, картину света отримать с наших медиаканалов «Тузен и Фэмбай», мы обновили. Это один из самых старейших сайтов в, принципе, в белорусском интернете, ему 17 год. И он был присвечен белорусской музыкой, белорусской молной передусью. А теперь он присвечен культурой сопротиву, и там ну, все, что могут собрать наши журналисты, там есть. Ну и каналы Байкультура, Телеграм, Фейсбук, будет Твиттер. Мы так само починаем зараз международную кампанию солидарности, как притягнуть сусветный зорок, как расповести про то, что бывает в Беларуси. А вчера начали такие аукционы солидарности, когда никто хочет поддерживать как бы, творца просто такой формат. Сейчас Юра Стильский и э, Игорь Ворошкович выставили свои лоты. Можно как бы, набить гитару Ворошковича, на которую он писал песни даже «Хлопец». А, Можно автопортрет Стыльского взять и тем самым поддерживать творца, потому что это гроши в наш в наш фонд. Ну, напевно все, потому что могу говорить долго. Дякую, э, дякую. Мы аж э, там есть, аж, есть питание э, на конт деятельности фонда. Э, я бы сейчас хотел э, задать вопросы, которые есть уже для Зои, чтобы в 1530 30 вас Зои, отпустить, в связи с тем, что вы должны уходить. Вот. Э, питание от Вольги э, за белорусского... Так. Пытание для Вольги, да, от Вольги, а, с белорусского радио «Рация». А, какие самые ганебные приклады штрейхбрейкерства у культуры вы можете назвать? А, и другое питание, театрымливается у Купаловцев на мацать шлях самостоятельного иснования труппы по замежаме будинку Купаловского театра. Ой. По замежам Купаловского театра нам дельми складано и мы иснуем и а лишь это, ну, мы квитки не можем продавать, у нас немало мешкания Тому мы працуем, як такие некий самодельный гурток, э, пераслочный, як цыгане, цыганские кибитки. Нас, кто-то там пускает, нам, с нами состракаются, а, э, что ты из штрих-брехерства э, есть у меня такой приклад, чудовный. Это было давно, же это было. Это то, что работала э, с театром «Вольная сцена», коли э, уваженного нашего э, режиссера Мазинского «Звольняли за его светопогляд. И тогда я ведаю, что были предложения двум режиссерам, изменить его на этом посте, но яны не отмывался. это был режиссер Дина, хоть это был режиссер Гарцую, которые сказали, не, никогда мы не пойдем на замест место Мазинского керовать этим театром. А лишь пришел сам Другие человек, я не веду, и треба мне называть его просьбу, и сказал, я сделаю, мне так хочется, я буду. И он встретился с артистами, артисты тупили ногами, кричали «Далов, далов, далов». Али он позволил участку большую артиста, набрал а, своих а, учеников-студентов из Института культуры. Это стал совсем другой театр. И даже вот эти молодцы они невинные были невинные. Они были молодые, ничего не видели, не выучили, не, не разобрались. Вот я думаю, что это яскравый пример такого стрейхбрегерства. Спасибо. Mm -hmm. Еще вопрос для Вас. Андрей Москвин из Университета Варшавского. Первое вопрос. У Вас некая сторонка на Фейсбуке, где можно ответить за тем, что Вы делаете? У нас есть наш инстаграм Купаловский, «Вольные Купаловцы», и там мы Фейсбуку э, мы стараемся там выкладывать все, и с, с чего Палаты началось. Началось у нас с клипа сама музыка Якуба Колоса, и мы далее так выкладываем все, что, все, что мы делаем. Да, YouTube, да на ютубе он крутится у нас. Доброе, спасибо. И другое питание так само от Андрея Москвина. Важно не только читать забитых поэтов, а и сегодняшних, какие реагируют на подей. Например, Эдуард Акулин, Амаль, что дня пишет выдатные верши. Можно ли можно ли некто заработать этого цикл и записать? Вот, давай, Я уверена, что можем, треба просто свернуться, до на Например, мы мы с заваленной работой, а мы с удовольствием. Если их и сделаем, просто нужно как-то контактировать, можно написать любому покупателю, и мы возьмем работать с удовольствием, и это сделаем. Еще я не вижу никакой проблемы. Хорошо. Ну и еще два вас вопроса. В связи с тем, что вы сегодня поедете, будете принимать в диалог и та акция, которая сегодня отбудется в Куропате. Питание. А, а, а почему вы используете от а, Карла Хенрика Фредриксера Vox а, Europe? А почему вы используете это историческое сравнение 20, 20, 20, 20 29 и на 30 октября 37 -го? и какая роль культуры в протестах 2020 2020? Справа тем, что вот этот я думаю, самый страшенный тиск и удар э, не пришелся одразу, ну, вот уже оказали тут, появились. Ну, как же мы не можем провести такую параллель? Э, мы первые, которые вылетели просто э, за, за своего купаловского дома э, на передние дни 100-летнего юбилея. Вот тому, я думаю, что э, вот той то и страшное сбитье наших поэтов, какие были молодые талентовитые, прыгучие, и какие полегли просто свои головы склали. Я думаю, что это параллель абсолютная. Мы просто не можем не отозваться и не можем не перенять эту эстафету. Я решил, что это будет эстафета. Мы просто магины стать и дробить эту справу. Добрый день. Ну, я а, ну, хипашное питание для вас. Это, как в нынешней ситуации выстраивать отношения с теми, кто молчит или придерживается нейтралитета. Мы сами не ведаем, як, но особенно я вырешила, что я не буду звертать уваги на лайнку, на, на плявузгане. Это просто не требуем, мы просто тратим свои силы, я стараюсь все зауважить, что у наш бог лететь, э, какие, какие лаенки, какие там э, не крыльдятся, а разуметь, что те люди, которые молчат, не поддерживают, те поддерживают, нас обвиняют тем, что, ну, например, Купаусу, что мы развалили театр, что мы там, что мы здрадники. Я лежу и здрадниками. Ну, что? что? Я просто больше не могу, эм, ну, не, реаговать бы лучше, я потому что у нас есть иная справа. Нам нужно держать э, сердце и нервы в парадку, каб, э, ну, Это просто те люди, которые не просто не знают, не чувствуют, и у них не болит. Это те люди, которые не хотят чуть не хотят видеть, и у них действительно ничего не болит. Это люди, которые остались в метрах, не знаю, У нас Война цивилизации, мы не хочем, чтобы Беларусь наша оставалась не дитана, не ведаю, перчора векой. В общем, все. Я не могу больше звертать на эту Спасибо большое за участие в нашей Если Сегодня мы вас отпускаем. Спасибо большое. Дякую. Дякую. До побочения. До побочения. А, До побочения. Так, ну, тогда вопрос от... Опять Андрея Москвина из чата для Ольги Шпараги. Вопрос, видимо, про белорусское протестное искусство. Как все это собрать и издать? Ну что, надо сто книг, я не знаю, на самом деле, потому что много сфер, в которых это происходит, много форм, и я знаю, что уже немецкие издательства какие-то проекты начали поддерживать. Но все это требует, конечно, исследовательской работы. Какой-то период времени я так себе собирала то, что происходит в сфере современного искусства. Думаю, что какие-то какие-то арт-кураторы и люди в разных сферах, конечно, делают заметки, собирают ссылки, но все это предстоит работа очень важная. Я считаю, что она важная. Ну, документирование не то, что просто прошлого, но это такой... Для будущего очень важно все эти книги. Ну и не только книги, выставки, да, нужны разные формы, как, как про это рассказывать и мультиплицировать как-то этот опыт, эти форматы, потому что просто форматов и новых идей огромное количество, да, и на разные тематики. Был ЛГБТК, такое обращение художников к объединению, в общем, ну, всех, да, к ЛГБТК-перформанс. То есть просто настолько много оттенков еще всего этого, и все это надо контекстуализировать корректно, чтобы показать, насколько это вот разнообразные, богатые, глубокие высказывания. Mm -hmm. yeah, yeah. спасибо. Uh, питание для Сергея Вудкина от Вольги Семашко с Белорусской радиорации. Спасибо. Mm. Да, не первое. Кольки человек уже отримали допомогу от фонда? И другое питание. Якими сроками опирует фонд, и за костей, чего они пополняются? Сергей, мы вас не чуем. Кали ласка, включите звук. Так, я могу дать агульную статистику, вось опошню, якую я маю по, по тримцизвольненных в принципе, потому что зараз подпомачу все. Ну, кали потребной личбы, то за два месяца выплачено 1 миллион 42 377 евро, 634 человека их отремонтировали. Это по линии Байсол, там есть денежно-культурные покулих отделять, как бы от агрульной массы. немагчыма, и мы зараз будем просто вести статистику, но нажали объем информации, как бы базы данных настолько великий, а нас фактично працуют ну два человека. Зараз, потому что э, с Руси мы починали эту исправу. Олена, а она вы решила застаться у фонда на позиции просто в на зира, Назеральной раде. И мы домовились так, что она занимается своей справой, потому что ее там интересные проекты, такие так самое коричневые. Поэтому мы сейчас формуем команду э, и настраиваем всю работу по всех керунках, потому что их, их шмат. И намагаемся просто уже упрацовать с этими пынями, и я думаю, что про несколько тыдня я на это питание откажу на волеведные мои контакты, может звертаться, Все раз распорядок. Добро. Ну и так само до вас питание, а, я, а, а як можете допомогти студентам, яких звальняют с Академии Мастатства в Менску? Выключаюсь, так? Так, ну выключаюсь, когда об этом говорится, разнова так. Ну, по каждому выпадку просто треба разбираться индивидуально. Я просто не. Ну, подалась зараз у фонды фактично вся Беларусь, так uh -huh. И у каждого своя ситуация. Я веду докладную ситуацию про факт звольнения, да? И она закрывается этой выплатой. А, ситуация не банальная, ну, на угол, как бы там, к этому, там, полдня, час. Ситуация со студентами контролирую другой человек, поэтому я покупать за, за его не могу. Спасибо. Так, зараз еще пошукаю какие-то было для Ольги. Зараз А вопрос для Ольги Шпаргин. Так. Ну, какой ваш философский взгляд на то, что происходит сейчас в Беларуси? Такое очень общее. Ну, ну мой философский взгляд, что происходят революционные изменения. Начинали мы называть их «еволюция», теперь, мне кажется, мы надеемся, что произойдет революция, что мы перейдем от авторитарного, авторитарной формы управления к демократической, и, в принципе, то, что сейчас происходит – это такое, ну, оформление демократических новых структур и субъектов и сообществ, горизонтальных связей. И, знаете, вот мы в сфере НГО независимой культуры всегда мечтали, чтобы как можно больше было таких прекрасных людей. И теперь мы видим, что все наше общество – очень большая его часть, значительная часть – вот такая способная, имеющая знания и компетенции – для того, чтобы управлять этой страной. И я, как в одном из интервью, говорила: нам не нужны, и слышу это от многих сильные лидеры, нам нужно сильное общество, и, по-моему, его становление происходит сейчас. Ну, если так очень кратко говориться, а так тема, конечно, огромная. Спасибо. Ну, и вот вопрос от Марика Бекермана из Media Tower. Вопрос и для Сергея, и для Ольги является так, вопрос на английском сейчас попробую перевести на русский э, сходу э, является ли выцеливание э, культурных фигур, как вы знаком того, что система настолько отчаяна что она не может э, идентифицировать откуда идут изменения вот такой вопрос Ольга, Сергей, кто из вас хочет ответить? Я не до конца заразумел постановку питания. Выцеливание? А, ну да, э, то, что система э, выцеливает э, ну, как бы э, деятелей культуры э, ну, как бы для репрессий, значит ли это то, что она не может, как бы, идентифицировать э, точно, откуда идут изменения? Является ли... Вот, переводчик наш перевел вопрос. Сейчас зачитаю. Спасибо, Юра. «Является ли преследование таких деятелей культуры, как вы, признаком отчаяния из-за того, что система больше не может понять, откуда происходят изменения?» — Ольга, есть что сказать? — Ну да, да, ну понятно, как бы, и по, по тем разговорам, которые ведутся следователями, КГБшниками, всеми этими ужасными людьми, со всеми нами, да, ищутся организаторы, и организаторы ищутся очень прямолинейно, да, и нет понимания, нет признания того, что, в общем, субъектом перемены является все общество. Я думаю, что это очень сложно признать в том числе, потому что с этим справиться невозможно. Организаторов можно посадить и организаторов, но с обществом справиться невозможно. Вот ища организаторов, в том числе, эта система защищает саму себя вот, и ну, бессилия, да, с одной стороны, бессилия, а с другой стороны, вот за 26 лет все-таки был наращен этот силовой аппарат, который просто вот держит белорусское общество в заложниках. И пока нужны новые формы, да, самоорганизации, еще активизации общества, поиск всяких каналов, инструментов, чтобы справиться с этим, с этим аппаратом. У меня есть что додать. Okay. так кратко сформулировать. Просто э, люди системы, да, они находятся в такой системе координат, что они не могут разуметь. То есть, ну, и они рабы, да, и они не могут разуметь, что координаторов может не быть, что громадство уже само самоорганизовываться, и умовно там. Ну, нема организаторов в уличных концертов на районах, да, то есть, его просто нема. И знайсти его, ну, это марно, тому они э, подозрают у каждого организатора, там, те, где Александр Помидоров, там, те, лесли то Лес Линаев с Годстаур, те, где-то еще нехто, те, то Денис Дудинский, то есть, и они на не разумеют, с кем мают справу, и не разумеют, как это працует. И от этого они панично вот робят это затремание, саджают всех, кого бачут, ну, и, и это, как бы, вядя, ну, им клива до конца. То есть, ну, это просто неворотный процесс, и на него глядеть просто потешно. Я, я не веду, спашлюсь на то виде, якой уже в Телеграме не найду коли там хлопец працован и троллит фактично в вот, официальном ролику министерства внутренних справов, что он будет 15 суток не курить и бегать марафон. И они принимают это на веру. То есть они ну, не разумеют ни жертвы, то есть у них как бы культурная база слабая. То есть мы зараз процуем над тем, ведаете, как позбавить их кумиров на углу. Мы хоть ну плейлист там умол ОМОНовца, Амоновца, я горж вермилёвка догадаться, кто у есть. и Мы хотим вернуться так само до этих людей с просьбой копианы ну осудили выехать в и всё остальное. И ну просто покинуть людей на уху без никакой базы просто культурной. И тады они засохнут за всем. Спасибо. Так само пытание и, и до Вольги, и до Сергея. Белорусское протестное искусство. Какие его уникальные элементы, и есть ли у него какие-либо уникальные элементы? Ну, это, конечно, нужно исследовать, да, если так предварительно говорить, что-то я уже сказала. Во-первых, это разнообразие очень большое, да, то есть мы, как я говорила, там мы можем видеть и женское искусство, и какие-то традиционные формы искусства, которые стали политическими. Самые разные группы в этом участвуют. То есть, ну вот, просто разнообразие форм и содержание, и вот инструментов выражения протеста, ну просто какое-то необъятное, да? Второе, я бы сказала, что удивительно, это коллективные формы высказывания, как быстро художники и деятели в разных сферах стали объединяться, это фантастически, да, мы все время до этого как-то критиковали наше общество, культуру за недостаток доверия, связей, а тут вдруг огромное количество форм коллективных высказываний. Политическое измерение — третья черта. То есть до этого нам не хватало политического измерения в культуре и искусстве, это все подавлялось, а тут вдруг люди находят такие как бы точные, глубокие формы именно политического высказывания. Четвертое, я бы сказала, что это феминистское измерение, потому что одним из важных все-таки лозунгов является «бьет, значит, сядет», ну условно, вот этот вот, я видела этот, этот плакат, его нес мужчина старших лет на митинге, то есть феминистские лозунги, которые касаются опыта насилия, да, вот этого, ну, Лукашенко тоже, я не отдам Беларусь синими пальцами, ее держу, это совершенно такой абьюзивный жест, и общество на это отвечает в такой феминистским языком, да? это насильник, мы не хотим больше жить в доме с насильниками, мне кажется, что это тоже, мы видим вот этот вот ответ на насилие в таком феминистском ключе, это пронизывает тоже разные формы высказываний. Ну и спонтанность может быть еще, да, я не знаю, насколько это вот специфически белорусская, но, конечно, одна форма протеста, одна форма высказывания дает от, дает толчок в другой, и эта спонтанность тоже неиссякаемая. Да? Мне кажется, регионализация, можно сказать. да. Мы с самого начала говорили о регионализации протеста, и мы видим, что это Креативность тоже охватывает всю Беларусь. Uh -huh. Спасибо. Сергей, вы хотите, может быть, что-то добавить? Ну, я, наголовно головное назирание в этом плане хочу сказать, потому что одну из самых популярных фразов в интервью с культурными зеечами, я близу 20 год працевал журналистом, была такая фраза «Мы позаполитикой политикой». Любили казать творцы, и музыки, и артисты, и все на свете, потому что мы хотим заниматься своей справой. За эту фразу я не чул уже, но ну, я не веду месяц два, так докладно, в принципе, от лета ее перестали много промовлять, потому что все разумели на что ну, это все политика, это все их жизнь, и они не могут быть сами по себе отключены от этих процессов. И самое главное, что люди разумели, что они могут на на это уплывать, да, и утимлику своими творами, своими песнями, своими некими просто навод такими не великими учинками, потому что не каждый можно сказать, публично там извольница, али каждый, например, как там камерный оркестр у филармонии, может при конце выступа достать там стяжок помахать. Ци, вот эти классные флешмобы, э, какие мы там консультировали, да помогали работить, которые прошли в оперы и филармонии, те, э, вот эти чаролные просто вольные хорты, хоры в балаклавах, те просто выходы на приступки филармонии просто такая, ну вот это нам показали там, мол на год тому мы мы бы подумали, что это фантастический некий фильм, а тут у Netflix как раз ходит с тут у нас на на офисе как раз и вот это дивное ощущение, что ты как бы находишься внутри фильма неких, про тебя сдымают при этом, ну что это реальность и что люди, которые вот, лета три месяца тому мы планировали там телл интервью с ведомыми артистами, у меня же там проект убил сад music моего я и я не тогда только давайте без политики, вот ну, литерально про два месяца они презентуют уже песню как бы с кадрами, там с митингов и с натуральными посылами, то есть и этот шлях вельми худкий, то есть просто вот на, нарождение нации просто за там невесту. Два месяца отбылось. То, что мы повинны были нормально пройти и спокойно, там я не веду, с 1994 -го года пройти у всех эти обмеркования, пройти у всех эти переды. То, мы пролетели просто за два месяца. Я боюсь, что, ну, не боюсь, а на полном мы уникальны в этой ситуации. Да, Ольга, пожалуйста. Я бы еще вот добавила, мне пришло в голову, что, конечно, еще это, все эти формы протеста с технологиями современными связаны. Мы видим, как снимаются дворовые сообщества, видео снимают, да? как используют вообще все социальные медиа активно. То есть в этом смысле это очень современные, современные формы, да? вот умные, как я сказала, и протест умный, и искусство умное. И это, и это вот такой профессионализм, и в то же время художники говорят на, художник, ну, артисты в широком смысле говорят на понятном широкой публике языке. То есть это, это очень интересно, что происходит. Да, конечно, есть более профессиональные высказывания, но в целом все это, очень многие проекты выглядят такими, ну, как бы профессиональными, и при этом с таким месседжем для вот своей аудитории или широкой аудитории. Фантастические вещи. Угу. Да, спасибо. Ну вот у нас два вопроса от журналистов из-за рубежа, они одинаковые, можно их в один вопрос сформулировать. Какая необходима дополнительная помощь из-за рубежа? Что мы можем сделать? Как помочь? Сергей Калиласко. Да, мы как раз працуем над листом международной солидарности, как подключить до да, компании подтрымки у всех, кто хочет споричиниться, но ну, у культурной сферы мы працуем. Тому там будет подрогазна инструкция, но я могу уже сказать, что можно, что можно робить. То есть, во-первых, писать, да, про это. Потому что информации мало, и мы вот зараз столкнулись с тем, что некоторые довольно ведомые люди просто не ведают им просто треба рассказывать. Я думаю, ну, треба дочекаться э, на Тузен ФМБай, мы, мы про это заявим на днях, потому что там подробная инструкция, что может сделать каждый для Беларуси, то есть от того, как просто подписать лист солидарности и нести некую беларускую тему в своих там публичных выступах, в сетках, там под певными хэштегами, да. Это в выпадку артистов, музыкантов могут быть живые сеты со своих студий, со своих просто квартиров, какие присвящены Беларуси. Да? И там можно подключить донейшн, которые можно запараллелись на, на фонд. Да? Это может быть просто контент для Беларуси, присвящение Беларуси там, своих песен, клипов, фильмов, спектакля, все, что заугодно. Вот тут в Литовской опере зараз э, ишла постановка якая, там у которой была задержана Маргарита Ляукчук, она присвечала каждый выступ там, конкретной группе там, медикам, там, докторам, э шахтерам, спартовцам, да, то есть, в принципе, каждый э замежный необыяковый человек может подключиться на разных узровнях подтримки, их довольно шматы, хочется уже это подать просто особным таким блоком, как раз повсюджелась информация, дякую. дякую. Uh... Ольга, тебе хочется что-то тебе дать? Не знаю, хорошо Сергей все сказал, да. Я очень надеюсь, что теперь с нами будут больше говорить как равными партнерами и партнерками, да. И мне кажется, что мы можем обмениваться опытом и делать совместные проекты. Я, мне кажется, что то, что происходит в Беларуси, это важный вклад в демократические преобразования по всему миру. И я вот за такие коллаборативные формы. Это к добавлению к тому, что сказал Сергей, все это важно. Но, в принципе, вот эти партнерские формы очень важны для развития, в том числе наших культурных деятелей. Да, чтобы они чувствовали свою уверенность, да, уверенность вот, в нашем обществе и в том, что происходит. Потому что всем нужны силы, все... Устали, потеряли работу, в тревожном состоянии. Самые разные формы поддержки. Все формы поддержки хорошие. Я очень хочу добавить, я там э, закинул посылку на YouTube. Мы сегодня допомагаем организации и онлайн-трансляции концерта Маргариты Левчук у, у Вильни, який будет называться «Живе Беларусь». И он будет у костюля, можно там э, убачить посылку «Коли почнется». И он присвящается как раз людям культуры, которые были позволены за свои взгляды, и подчас его как раз можно будет поддерживать фонд культурной солидарности по посылке Данэйшн. Это до питания, что могут сделать так самым замежники. Поэтому вот посылка. Будем вдячны, когда вы ее будете распространять. Ну и просто поглядите, это будет пригожа. На этом концерте плануется, что будут высокие особы. Из Литвы Светлана Тихановская обещала прийти. Таму. Там углядите. глядите. Дякую, дякую. А, а, хочу передать слово представительнице пресс-клуба Али Шарко, которая хотела задать вопрос Ольге Шпараге. Алла. Да, здравствуйте все. Оля, безумно рада видеть тебя на свободе. Вот Но так как у меня вопрос будет иметь отношение к сообществам, поэтому, во-первых, вопрос к тебе, конечно, к Сергею тоже, на самом деле. Вот. Я хотела рассказать, что сейчас включаются все представители культуры, даже те, которые действительно были далеки от политики и вообще от гражданской активности, например, известный в Беларуси художник Руслан Башкевич, который очень скептично всегда относился к любого рода институциям и организациям и профорганизациям. Он и также Арина Савченко сейчас проводят открытое исследование. Оно посвящено искусству времен революции или революции нового искусства. И те люди, которые имеют какое-то отношение вообще к культуре, арт исследованием им предложено заполнить, ответить на какие-то вопросы. И передо мной вот это их анкета. И я с радостью заметила там один вопрос, совершенно нетипичный для людей, которые не интересовались раньше вот этим движением между разными сообществами, я хотела бы услышать от вас, от Ольги, от Сергея, возможно, ответ на этот вопрос, вашу версию. Звучит так. бойкот сотрудничества культуры с нынешним государством или сознательное встраивание в системные институции с целью их трансформации? То есть такой изнутри работа, да? Какое целеполагание может оправдать этот компромисс? Вот, спасибо. А вопрос в чем? Вот, äh... Вопрос в том, как бы ты ответила на этот вопрос, äh, что стоит игнорировать, либо оставаться внутри институции и пытаться изменить ситуацию внутри. Uh -huh. Ну, вот да, и вот прямо из моей перспективы. Мне кажется, что все мы там разные люди, разные группы находились, ну, на каких-то своих стадиях, да, и я, например, в этой борьбе нахожусь, не знаю, ну, в такой борьбе внутри Беларуси, пониманием того, что есть потолок, ну, нужно там, ну, можно что-то менять, не знаю, с какого, с 2001 года, когда меня из БГУ выгнали, да, и как бы был академический протест, потом из ЕГУ меня выгнали, ну, и много всего, и я для меня как бы вот все эти революционные события, я не представляю уже как можно больше работать с этим потолком, да, ну, не знаю, может быть, поэтому я оказалась за пределами Беларуси, у меня был такой шок и такое отчаяние, что нужно жить при этом режиме с этим уровнем насилия, что, ну, я не знаю, поэтому я там в Коррекционный совет пошла, то есть, ну, это моя позиция, да, потому что я до этого уже... Много лет пыталась другими способами бороться, но я могу представить людей, которые сейчас активизировались, да, и которые ищут еще их способы протеста, и, конечно, все институты не являются абсолютно одинаковыми, всегда есть какие-то ниши, где можно сопротивляться, вот, ну, на компромисс идти нельзя с теми, кто отдавал приказы, да, Ректора — это университетов, или те, кто отдавал приказы там, людей избивать и мучить, Но, не знаю, вот на уровне школ, да, когда учителя идут на переговоры с родителями, да, и когда родители могут на них как-то влиять, это тоже форма протеста. В общем, мне кажется, что, что тут разные траектории, и надо там все пробовать. Ну и эти критерии тоже устанавливать, их нужно описывать, да, это тоже очень важно. Вот чего не делать точно, да, и где мы можем нащупывать стратегии сопротивления. Спасибо. Вопрос от Антон Пробач. Я хотел додать Трош. Так, Тут, ну, на, на, ну, на кольке я зрозумел питание, ну, вот, э, на, на кон встраивания, да, и обудования в державную систему, и там, спробу разломать, по сути, мы этим занимались, ну, вот, я на своей памяти, там, амаль 20 год, и, фактично, там, с 95 -го года этим занимаются люди, какие ну, мают хоть некие сдольности бачить и анализовать, и, как мы бачим, это долгий шлях, и, ну, тут тут трэба вести инакши тому натурально никаких науку зараз сувязил с державными институциями по меры я разумею там могут быть ситуации просто не может быть ну не я потому что есть мы есть и есть ты по дел ну на нажали бы его уже не не склеить не шить тому мы идем как раз до того как были мы да потому что что-то там заробить уже зараз у театры там, державным, да, немогчимо, просто треба выходить следом за тыми, кто взял на себе смелость, и поверь, поверьте, как бы, замены таким людям просто знайсти немогчимо, а держава не может истиновать без гэтых институций, потому что она перестанет быть державой. По-моему, тут отказ на поверхне, и зараз таки пероломный момент, коли, ну, это повинно спрацовать, потому что и, и назад шляху просто Спасибо. — Последние два вопроса от журналистов из Гонконга, Каору и Алекса. Первый вопрос, ну опять я сложный вопрос перевожу с, с английского сходу, ну попробую. Как именно культура реструктурирует общество для настоящих изменений? — Отлично. Юра, спасибо еще раз. Так, первый вопрос. Как вы думаете, как культура вызывает реструктуризацию общества, чтобы принести реальные изменения? Uh, и второй вопрос. Видите ли вы в этих произведениях, uh, ну, видимо, в протестных произведениях, усиление акцента на белорусском языке? Uh -huh. Так, струк... Руси, структуризация общества. Ну, вообще же культура направлена на, связана одна из ее функций, это нахождение общего языка, да, то, что создается в культуре. Это и форма индивидуального самовыражения, и, конечно, коллективного самовыражения. И, мне кажется, в этом смысле то, чему способствует сейчас культура в разных формах, это построение этих горизонтальных отношений, выстраивание доверительных отношений, создание новых сообществ. Вот. и вот все это разнообразие форм тоже нужно для того, чтобы строить по-разному эти горизонтальные отношения. Люди все разные, да, и поэтому вот разнообразие форм помогает и разность людей сохранить, и общий язык найти. Вот и структу... реструктурирование от вертикали, да, вот мы видели одно из видео из одного из вузов, где там кто-то проректор, кричит: у нас тут иерархия, а студенты отвечают: нет, у нас тут горизонтальные отношения. Вот культура, мне кажется, то, что культура сейчас предлагает, это вот ответ на эти иерархии. Вот. И что касается белорусского языка, но ну, мы видим, что языки сосуществуют, да, в рамках протеста. Вот. И я считаю, что в демократических условиях белорусский язык люди будут, будут хотеть на нем говорить и поддерживать его развитие, то есть, ну, поскольку это, это важно для самовыражения, и это часть, это и историческая часть культуры, и современная, вот, ну, то есть, и мы, и мне очень нравится, что вот те видео, которые записывают, кто-то на русском говорит, кто-то на белорусском, то есть это тоже какой-то такой вот вариант, когда мы слышим друг друга, какими бы разными мы не были. Вот. Ну, как-то так я бы ответила. Спасибо. Сергей, что с тобой? Ну, одно сномовы, конечно, тут видовочная измена, потому что ранее белорусская мова равнялась протесту, и, отповедно протест можно было выказывать по белоруску. Был такой стереотип потому что белорусская мова завжды, как бы, под, под тиском находилась, и, в принципе, с часового референдума, там, 95 -го года, когда она была позбавлена статуса Одиной державной, и, и, когда ты размовляешь по-белорусски, то это значит, что ты уже супер. И теперь, как бы, великая хваля э, протестного и вот этого культурного продукта как раз на русской мове, и это, конечно, никого, ну, с большего не непокоить, потому что теперь супроти все, и каждый выказывает на той мови, на какой он может. Там что тут на угол нема проблемы, и колькость контента, как была молного так и молного отповедно просто повысилась ну, колоссальные объемы. Я просто бачу, потому что приходит нам на, на каналы, на мейлы, то есть это ледзве не песня в хвилину, там, те клип, те не, нечто не еще. Просто это, ну, вя, вя, великая колькость продуктов. Открылся такие некий шлюз просто. Такое чувание, что ну, он был так наглухо заварен, и все варилось как бы там. И вот прорвало, да. Прорвало, и теперь мы намагаемся это все осенцевать, что и кольки этого всех. Спасибо. А, ну еще от себя хотел вопрос задать. Я вот слышал, что ОМОНовцы слушают в автозаках песню группы Алиса «Небославян». А, вот вы собираетесь ничего писать тем чтобы ну как бы лишить амоновцев значит кумиров да у нас у нас есть такие такие список кумиров спецназовцев были бы еще руки да потому что в принципе шмат людей нас потримлются и, и мы имели с, встречу с артемием троицкими какие готовы там долучиться в некой ступени там в якости консультанта те в якости там базы неких ямонных контактов тому да это все в процессе цикавый момент что э, это казал олесь пилецки сдается антон Трофимович, страду свобода коллегу затрымливали э, и у отделения милиции и он почувств телефона песню в рта у всего одного с милициантом то белорусский гурт зараз таки су светный прорыв и ну, и цикавое количество, что гитаристы в Intelligence так само затримливали, он так само покатался в автозаку, да, и там, стратил притомность. То есть, ну, про, про такие цикавые истории варто просто рассказывать, распространять всю жизнь информацию. Да, как у них на телефоне ничего не играло. В да, ну, спасибо. Сейчас вышел. Спасибо, Сергей, за то, что подключились к нам. Спасибо, Ольга, за то, что подключились к нам. Так, Сергей, кали Я все ж таки, покольки кольке Ганны Северинец не ма, и, ну, и справедливо будет скончить на на этой теме, да? То есть так, кали День День памяти о хвяру репрессий, и сегодня будет акция у Куропатах. Сегодня мы запустили, я там давал в чате сторонку, кому цикало, захавайте, где мы собрали всю информацию по нашим проекте, присвеченному этой теме, тым лику там Ганна Северинец удзельничала, як аутар лекции. Ну и я просто хотел сказать, потому что меня просили так само выказаться на параллели да, 30-х 30 репрессий и те перешнего часу. Бы, ну там тяжко уже привязывать вот прямо ось так вось все, что это полторцы нечто еще, но одино, что видовочно для меня, что то, что сегодня отбывается, как раз отбывается тому, что мы не асенсовали належным чином 37-е, то, что там отбылося. Не был осудженный коммунизм, поэтому как бы, это все проходит мимо школ, мимо, принципе, университетов и программ. Это просто не выучается про это, просто не промовляется нигде, не сделаны бы основы, и я думаю, что нам требует эту тему просто как бы, там, пережить, на державном просто это все как бы, подавать належным чином, и тады, ну, не подымется ли, там, рука, да, у человека просто каким мусить обороняет себе, а я он тебе просто забивает до смерти. Да. Такая думка. Спасибо. Ольга, вы хочется что-то додать на эту тему, так само новость э, сегодняшней ночи расстрелянных поэта у этой даты, как она соотносится с тем, что отбывается в Украине сейчас? Mm -hmm. Ну, я думаю, что Одна из важных тем, о которой нужно говорить в этой связи, это, конечно, травматический опыт и травма, да, которая, вот мы несем которую уже там столетия, условно говоря, да, которая принимает сегодня новые формы, но часто сравнивают как раз с теми формами террора и насилия и, и травматического опыта, которые были э, вот, в те годы. И мне кажется, что нам нужно сравнивать и нужно искать новый язык для описания того, что мы переживаем сейчас. Вот а чтобы был новый язык, вот это сравнение нужно, да. То есть мы просто не можем не обращаться к, к наследию, да, и это важно и для того, чтобы восстановить историческую справедливость, да, помнить об этих людях, вернуть их в нашу культуру и для того, чтобы лучше понять, что происходит с нами сегодня. Ну и, конечно, как Сергей сказал, для того, чтобы этот опыт перерабатывать и чтобы ему в будущем не было места в нашей новой Беларуси. Спасибо. Ольга и Сергей, пока мы отвечали на вот... Ну пока мы заканчивали. Пришел еще один вопрос. Если у вас... Хотите ли вы на него ответить или нет? Он в чате. Если у вас 5-10 минут еще? Чтобы да, мы... да, да. окей, Значит, пять. Окей. Окей, 5. Хорошо. Тогда начнем с вас, Сергей. Ольга Тимофеева-Глазунова, сетевое издание «Репортер». А правильно я понимаю, если омоновцы слушают не оба славян, то, возможно, они представляют себя защитниками славянской культуры, скажем, от наступления западной цивилизации в своем воображении. Сергей, ну, наверное, к вам. Ну, э, это видовочно для меня, что они являются в принципе представниками русской культуры, потому что все, что с ними отбывалось, отбывалось с ними по-русски, под русскую музыку и на фоне русского кино, потому что это люди просто, да, русского культурного поля, поэтому они не чуете не разумеют. Я, я не ведаю просто, что у них в голове, и по ширости ведать не хочу, а это интересный объект для доследования в дальнейшем что до это привело и, и, и чему я наслухаюсь такую музыку. Но для меня видовочное, вы просто это низкий интеллектуальный узровень. При том, что Алису я, в принципе, да, люблю. Спасибо. Угу. хотите хотите что-то добавить? Или... Ну, на наверное, да. нет. Это же был такой вопрос специальный. Okay. Да, специ узкоспециализированный. Правда. Хорошо. Uh, спасибо еще раз большое. Спасибо, Сергей. Спасибо, Ольга. Спасибо, что вышли на связь. Uh, вот, до новых встреч. Uh, мы проект пресс-конференции вот такие онлайн продолжаем. Мы его будем делать. Подписывайтесь на Беларусь Infocus Инфокус» Network, группу в Фейсбуке. Мы там даем анонсы. Все, спасибо большое.